Пожарная Каланча в Костроме – выдающийся памятник архитектуры эпохи классицизма, одна из достопримечательностей города, главное украшение Центральной Сусанинской площади. Архитектор П. Эфурсов. В 1834 году Каланча вызвало восхищение у побывавшего в Костроме с визитом императора Николая I. «Такой у меня в Петербурге нет». После чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции. Здание построено в стиле позднего классицизма по образцу античного храма с портиком, состоящим из высокого фронтона и шести высоких колонн с ионическими капителями. Фасад за колоннами украшен круглыми окнами-розетками, а в центре треугольника фронтона помещен двуглавый орел. Само здание двухэтажное, очень просторное, в нем свободно размещались все помещения, необходимые пожарной части губернского города, жилые и караульные помещения для работников и пожарной команды, конюшни, сарай для бочек с водой. Венчают все сооружения великолепная и очень высокая наблюдательная вышка с беседкой-фонариком. Вышка может считаться отдельным произведением искусства, настолько тщательно продуманные и проработаны ее детали. Сам восьмигранник башни сплошь покрыт мелким рустом, отчего она выглядит не массивной, а легкой и даже ажурной. Башня как бы вырастает из основания восьмиряка, окруженного маленькими тосканскими портиками с четырех сторон. Овенчает все сооружения красивый фонарь с обходным балконом.